Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Передача идет, она идет в записи, эта передача. И она идет только лишь потому, что мы сейчас находимся в комнате вдвоем с психологом, доктором наук, эзотериком, ученым Еленой Смирновой, которая... Решила сообщить мне информацию, информацию, которую она получила свыше. И мы сейчас для пользы дела, как говорится, и для сохранности этой информации пока ведем ее в режиме записи. После того, как она будет закончена, она будет отдана на рецензию и ревизию доктора Елены Смирновой которые скажут, что можно выпускать, что нельзя, повторяют только лишь в целях защиты, может быть лично моей, и может быть центра Сангейтс. Елена, я рад приветствовать вас. Здравствуйте, Майк. Да, добрый день. Ну, эфир у нас, так сказать, импровизированный, спонтанный. Ну, давайте вы тогда я... В общих чертах знаю информацию, я не знаю этой детали, поскольку она для меня тоже новая и очень серьезная, как мне кажется. Да, дело в том, что пару недель назад я делала вашу ауру, так же, как и остальным слушателям нашего канала. И у меня появилась возможность сравнить. Она сразу, ваша аура, на меня произвела впечатление некоторыми знаками. Я могу сейчас сказать, эти знаки назвать. Первый – это наличие необыкновенно странной защиты, которая выглядела как стеклянный купол вокруг ауры и вокруг всех ее синих яиц, светящихся. Я не, не вполне понимала происхождение этой защиты, как долго думала. Ну, в общем, поделилась с вами, мы так поговорили, не до конца мне было ясно. Потому что я не имела по, своим, по своей статистике таких знаков раньше. Вот. И второй момент, это то, что аура сама по себе имеет форму довольно гармоничную, такая заполненная она. И есть в некоторых местах выступы больше, чем э, средняя норма, то есть больше, чем 100%, может быть, 110%. Выступы в некоторых местах ауры. Вот, они касались, э, ну, некоторых... Чисто личных, может быть, даже интимных моментов, связанных там со своими родственниками и так далее, что само по себе очень интересно и с прошлым. Но там был еще момент, связанный с будущим, очень большой. То есть по некоторым чакрам были большие выступы, говорящие о некоторых планируемых шагах. И я тогда еще уточнила у вас, что вот вы планируете какие-то необычные, шаги, вы шаги сказали, нет, особенно. Ну, и я подумала, что надо дальше размышлять, спрашивать. Поскольку в своей методике я использую канал э, связи с высшими силами, в частности с иерархией, э, скажем так, во время работы я э, принимаю позицию абсолютной пустоты, и насколько могу, абсолютно чистого источника прохождения, информации. И вот как она идет, я ее дальше провожу через аппарат. И понимаю, что это не моя информация, скажем так. И тут вот через неделю... Я могу, кстати, показать эту ауру и эти вот моменты, которые... Пожалуйста. Да, я могу показать, чтобы просто... Можно, конечно, это вы сами... Я, я хочу уточнить просто и э, обновить нашу память, потому что мы же с вами вместе смотрели эту ауру тогда и обсуждали. Во-первых, во сама по себе картина этой э, ауры хорошая такая, гармоничная. Ну, она говорит о том, что человек в состоянии, тогда все центры открыты, работают. Ну, скажем так, хорошая такая полная норма. ну Но вот здесь вот есть момент, например, по верхней чакрам. Вот, вот, вот справа, вот эти вот верхние чакры, на состоянии нижние захватывают, и с верхней, вот с начиная. Они связаны с работой с незнакомыми людьми, с обществом незнакомыми людьми. Ну, они, конечно, могут быть и друзья, коллеги, но, в принципе, это не родственники. Это вот такая вот очень активная позиция с окружающим миром и с людьми незнакомыми. Вот здесь вот это выступает и при такой позиции тела это все-таки будущее. Это какие-то на будущее какие-то шаги. Вот вы тогда точно не смогли мне сказать, что вы планируете, из чего я предположила, что за вас кто-то планирует. Ну, вот. не совсем так. Я знаю, что я планирую, я знаю, для чего я это делаю. Но они настолько планы, э, вообще-то говоря, какие-то какие глобальные, то мне не хотелось показаться каким-то таким э, великим планирователем. Поэтому, Маленький. ну то, что вы говорите сейчас, раз вы уже подтверждаете, точнее, та информация, которая вам приходит, это подтверждает, я могу сказать, да, планы действительно, скажем, Большие, так, да? я бы так сказал. Теперь уже я могу сказать, а как-то раньше мне показалось, ну, что ли, не скромным, хотя как бы не очень такой скромный, но тем не менее ну понимаете, какое дело. Вот в ауре можно различить, это планы человека или это планы, которые он реализует, потому что ему кто-то дает дополнительную энергию. Вот в данном случае, вот я еще раз показываю, связано с прошлым, например, вот здесь выступает аура за пределы 100%. Хоть это и прошлое, но все-таки эта энергия накоплена, она ждет, работы. И точно так же здесь, вот если посмотреть на будущее, тоже здесь вот энергия больше, чем 100 тоже. И вот когда мы говорили об этой странной защите вокруг лица, мы тогда оба видели свечение на ауре, собственно, на дисплее и вообще на мониторе, что само по себе странно, потому что он начал светиться, просто откровенно начал светиться это изображение. Ну, я вам хочу желтый. сказать, простите, что да. я вам хочу сказать, что я и сейчас вижу обод. Э, хотя это уже прошлое, но я вижу обод, абсолютно точно я его вижу. Я, если я расфокусируюсь, да, я его вижу. Более того, он заходит даже в левую, ну, для меня в левую часть, э, заходит э, за пределы экрана. Э, угу. вот. Ну, вот я вижу желтый этот самый обод. Свечение, вокруг. да, за пределы экрана. Да, да, за пределами экрана, но вокруг вот этой верхней границы, вокруг этого яйца я вижу опыт На расстоянии может быть, ну, пол сантиметра, наверное. Но вот вспышки туда влево уходят вообще за пределы экрана. Да, я тоже вижу сейчас, но значительно меньше, чем это было в первый момент, сразу после Земли. Да, безусловно, да, время Потому... Потому что в тот момент, когда я делаю замер, я в потоке нахожусь, и фактически это не, не моя информация идет, и я поэтому в этот момент видела, что этот поток идет, и я увидела на этой картинке. Но ну, так дальше, если посмотреть на чакры, у нас получается, что три чакры раскрыты на сто процентов: верхние, вот сердечная, вишутка, аджна. Но Сахасрара слегка закрыта, кепестки у нее завернуты. И меня это удивило. Я тогда стала размышлять. Ну, собственно, вверх я задала вопрос, что это такое. И ответа я не получила. То есть гипотезы были какие-то. Вот. Но я стараюсь гипотезы не излагать, потому что я в чем-то не уверена. Вот. ну вот через неделю у меня странный ответ очень пришел. Поэтому я с вами связалась и хочу так поделиться. Это, конечно, информация очень личная, очень. Поэтому это ваше решение, или вы будете это как-то выкладывать, или не будете это. Ваше решение. Вообще аура ⁇ это очень такая вещь личная, интимная. Человек имеет право никому ее не показывать. Это вообще аура человека ⁇ это канал входа в его собственные информатории, персональные. Поэтому вещь такая серьезная надо ответственность такую большую нести и человеку, который делает ауру, и человеку, который ее получает, вот поэтому вы вот должны сами принять решение. Значит, через неделю вот мне пришла такая информация, вот она один раз пришла, я сильно стала размышлять, но потом она повторилась, и вот я сегодня все-таки получила какие-то детали, поэтому я с вами и решила связаться и поделиться. По поводу все-таки даже не ауры, а вообще, я бы сказала, место сейчас или позиции вашей по отношению к этим верхним потокам. Потому что в вашей ауре странная защитная оболочка не ваша. Сверху кто-то вас защищает очень сильно. И не просто вас лично, а то, что вы делаете, что вы планируете делать в будущем. И я спросила, вот, в связи с чем идет эта защита от таких высоких сущностей. Потому что это сущности, находящиеся и существующие выше, чем будхические. Вот И такая пришла информация, что центр ваш деятельность его под большим наблюдением сверху иерархии светлых сил короче под колпаком да, да вот под колпаком который мы увидели во время съема ауры вот. и эта деятельность под наблюдением но вот в этом году в 17 м Деятельность ваша стала расширяться и потому, что пошли очень сильные энергии сверху, интенсифицируя деятельность вашего центра. Вам, конечно, может показаться странным и вообще каждому человеку кажется странным, когда ему говорят, что его деятельность фактически не совсем его деятельность. Но в данном случае получается так, что то, что вы делаете с вашим центром, то не совсем вы. Эта иерархия очень четко, очень конкретно посылает определенные типы энергии, высокочастотных для того, чтобы использовать ваш центр для планов. Планов, которые известны наверху. иерархии в Шамбале, потому что иерархия – это второй, вторая, второй тип излучений космических. А Шамбала – первый. И первый тип излучения знает план Бога. А мы все план Бога не знаем, мы только его отблески иногда чувствуем. И вот этот план Бога проводится из Шамбалы, который его знает, через иерархию света, которая представляет из себя вознесенных владых, людей, которые прошли пять посвящений человеческих и уже полубоги. Через них идет эта энергия сейчас на Земле очень сильно и очень конкретно исполняя план. А план этот мы можем понимать. Ну, мы простые люди, мы его можем понимать, исходя из пространства и времени, из наших конкретных вот, трехмерного пространства, нашего трехмерного измерения, вот того, что мы руками ногами ощущаем. И для нас это, собственно, приходящий водолей приходящая новая эпоха астрономическая и у нее есть свои характеристики и свои планы и вот было четко показано мне что центр там есть, он исполняет некий план очень необычный он связан с экспериментом который проводится силами света этот эксперимент помогает понять людям, к чему мы идем. И на примере вашей платформы мы очень маленькими шагами, день за днем, неделя за неделей, раскрываем этот план, который людям может быть понятен просто через глаза, уши, что они слышат, и через то, что они видят и чувствуют, что происходит на в центре сейчас, таким образом происходит работа. Прежде всего, вот этот план звучит так, что во время новой эпохи, которая будет длиться 2000 лет примерно, чуть больше, люди изменят взгляд друг на друга и должны научиться с помощью сверху, должны научиться новым отношениям. Эти новые отношения, говоря простым человеческим языком, должны объединять людей и находиться на уровне их душ. То есть души у всех людей, а душа у всех людей единая, мы просто ее части. Но мы не умеем общаться друг с другом на таких высоких уровнях, как вот душевные отношения, как чистые, бескорыстные, альтруистичные правильные Божьи отношения мы не умеем. У нас есть идеалы, они пришли из прошлого. Мы представляем, что такое может быть. Но мы реально этого практически не делаем. А что мы делаем в быту? Это мы разделяем друг друга. Конкуренция, там соперничество постоянное мы видим. Это и в спорте, и в бизнесе, и ну, везде. К несчастью, со слезами наблюдаем, мы это видим, в той сфере, которая медицина, образование, и в среде даже между людьми, которые ну, себя называют учителями, через которых проходят идеи света. Даже среди них есть конкуренция, и среди них есть битвы, что тоже вообще ну, просто ужасно, потому что если мы не поймем, что происходит, мы следующего шага не сделаем. Так вот, чему нас хотят научить? Нас хотят научить единству, очень действенному. Не просто разговору и, и разговору про идеалы, а нас хотят практически конкретно научить, как можно создавать поведение и жизнь на уровне душ или на уровне ну, совсем высших, высших, высшего поведения, такого почти божественного. Люди это могут, но не делают. Как учиться этому? И вот они хотят, учителя наши, мастера в невременной мудрости, они хотят научить нас делать, такие группы или научиться жить такими группами, в которых мы бы работали на какую-то общую идею, работали как только в чем-то общем и попытались уйти от раз, разницы между нами. А как это не научиться? Вот были попытки в начале эпохи Водолея. Создавать группы закрытые, эзотерические. Но они не смогли. Вот, например, когда тиасовское общество создавалось, хотели же его сделать как просто такую группу, через которую бы шла информация людям. Но Гловацкая умерла, и Безон заняла ее место, и они начали заниматься политикой очень активно. И после этого вся идея теосотского общества рухнула, потому что что такое политика? Ну, собственно, политика это и есть разделение, причем на самом высоком и самом мощном, и самом кровавом уровне. Потом были другие попытки у иерархии делать группы, групповые отношения такие, чтобы создать групповую душу. Но вот пока что не удалось. Ну вот, к сожалению, пока не удалось. И вот они сейчас предпринимают попытки создать группы нового типа. Это, это совершенная фантастика. Потому что получается, что то, что делает сейчас центр Сангейтс, это как раз та платформа, на которой единственная в мире предпринимается попытка создать групповые отношения между людьми на уровне душ при том что физические люди не представляют из себя группы совместных я прошу прощения да. вопрос вы сказали единственный в мире То есть... да единственный в мире да единственный в мире дело в том что последние сто лет были попытки со стороны иерархии создавать групповую душу внутри эзотерических групп Такие небольшие группы, группы эзотерические, они и сейчас существуют в крупных городах мира. И там люди очень активно пытаются объединяться на основе информации, которую они берут из книг и источников. А кто продвинутый, они получают информацию сверху от мастеров, от иерархии. Получают, но они не могут это реализовать. Потому что когда они физически друг с другом общаются, обязательно входит разделение. Появляется конкуренция, появляются те, которые считают себя выше, лидерами, руководителями и так далее. А в этих группах есть правило такое, чтобы создать общую душу, которая бы существовала в другом измерении, более высоком, чем физический и астральный план. Для этого нужно, чтобы в группе не было структуры, чтобы там не было руководителя, который бы подчинял себе кого-то еще. Они пытались, иерархия, еще на примере круглого стола у рыцаря. у рыцаря, Кто у нас там был рыцарь? Рыцарь круглого стола. Впервые ему. Понятно. Да. А по-моему, вызвали, да, это чисто ангофакционская идея, да. потом наросла. Но сначала давалась идея и им, что существует круглый стол, в котором не должно быть руководителя, даже если он царь. Но эта идея не прижилась. Хотя сейчас используют круглый стол, там, ЮНЕСКО, я не знаю, где они, когда собираются. Вот. Но сама только идея, а по реальности не получается. И вот получается, что вот этот центр – это единственный сейчас в мире эксперимент, в котором пытаются создать группу нового типа. Среди тех людей, которые физически друг с другом практически не связаны, но они имеют общее представление о том, что такое единство. Ну вот я, к примеру, приведу, вот у, вас, э, у вас в центре приглашаются люди, ну мы назовем так духовно продвинутые люди, которые имеют идеалы, совпадающие друг с другом. И вы этих людей приглашаете не всегда к себе в студию, вы же эти по старту соединяете, фактически вы... Просто тот организатор, который соединяет нити вот этих душ разных людей, которые существуют в разных точках мира. При этом физически эти люди, опять же, друг с другом не связаны. Они через вас, как через координатора, через свои нити, они могут друг с другом общаться. Но напрямую ведь они не общаются. Но если приходит человек со стороны как слушатель, и он смотрит, передачи одного, другого, третьего, он связывает у себя в душе и в голове вот эту идею единства. И даже через свои глаза, когда он видит, и через уши, и через свое сознание, когда он все это обнимает, он оказывается втянутым и привязанным вот к этой нити, к этой паутине, паутине вот этих нитей, связывающих. Ну вот пуповины, их называют там ну, будем называть их пуповинки, такие пуповинки между душами всех людей, которые прошли через ваш центр, даже один раз, они все равно остаются связанными. И если бы мы поднялись наверх, там в черную бездну, куда-то в более высокие слои, где энергии более частотные, такие, где все более ближе к Богу и все более правильно, взаимодействовать друг с другом, если бы мы туда поднялись и посмотрели вниз, то мы бы увидели, что ваш центр представляет из себя арену, в которой организовано гармонично, красиво, как и полагается в космосе, соединяются люди из разных точек мира, которые достигли определенного уровня эволюции. То есть если бы не было такой платформы, если бы не было такого человека, как вы, который взял на себя эту миссию, то эти люди были бы разобсённые. Они бы, чтобы соединиться друг с другом, должны были бы искать более сложные пути. Ну как? Ну в интернете почитать, поискать какие-то статьи. Ну, зацепиться умом за какую-то фамилию, ну, попытаться как-то с ним... А как найдешь? В интернете сейчас странная вещь, очень много анонимной информации. Люди выкладывают тексты, как будто бы наполненные фактами. Но, во-первых, ссылки неверные, неправ... неправда. А, во-вторых, анонимный источник, то есть человек свою фамилию не называет имя. Скрываются все люди. Или ники дают свои, какие-то совершенно абстрактные. То есть почему человек ведет себя как аноним? Почему он скрывается? Вот так вот задуматься. Значит, он что-то что он скрывает или он чего-то боится? Так вот, это как раз странная позиция для 90% людей, которые живут старыми правилами. Они не принимают и не понимают правил водолея правил новой эпохи? Если человек открыт, и если он работает на свет, чего ему бояться? Вы знаете, ну, первое, как ни странно, я не испытываю чувства неизмеримой гордости от того, что вы говорите центр Сангейт как бы а, в мире, не испытываю. А, а... испытываете что? Тяжесть? Нет. Тяжесть от того, Нет. Что это большая нагрузка и большой вызов, и большое напряжение, колоссальная, в общем-то, но ну это, это тяжелая вообще задача. Она, конечно, да. радость достает но, но это же ужасно тяжело должно Я быть. понимаю, но сейчас только я начинаю понимать что а ведь инстинктивно я понимал многие вещи очень давно. Я просто сейчас понимаю, почему я их понимал, тавтология такая, да. А, но дело в том, что я чувствовал просто неизмеримые возможности, и не остались. То есть я знаю, и как я лично функционирую, и сейчас эта аура как бы показывает. Теперь я понимаю, что есть, да, мне не один раз говорили, что есть защита. Она может быть разная защита. Вот, скажем так, я понимаю. Вот у нас есть типа скафандр какой-то, да? Но он может быть, знаете, такой, такой, скажем, конструкция его материала. Может быть жесткая, а может быть мягкая. То есть мы берем камень, да, и кидаем в этот скафандр. И так или иначе, он внутрь проходит. Но он может, потому что это мягкая поверхность, он может прилететь, удариться и упасть вниз. Но он может очень четко отлететь обратно прямо туда, куда он полетел. Вот. Я, по своему желанию, могу менять структуру этого скафандра. То есть я могу сделать так, что он полетит и упадет, и я могу сделать, что он дальше не пойдет. То есть ну, защита так или иначе есть защита. Но я могу сделать так, чтобы он и отлетит. Вот. А, но чувство вот этого, того, что вы сейчас рассказываете, оно только сейчас для меня подтверждается, то, что я как бы чувствовал а, и ранее. Вот. Более того, я сейчас могу какие-то вещи, собственно говоря, тоже. Я просто не хочу, у меня миссия, как бы, я считаю, другая чем соединяться, связываться, что-то проверять. Я как бы и так внутри это знаю. Вот. Но тем не менее, как человек, как материальное существо, я, естественно, могу ошибаться. Но да, это серьезные так сказать, на меня накладывает обязательство. Вот. Но хорошо то, что люди, ведь, которые находятся, это же люди, которые я говорю, я могу перед ними... Снять шляпу и преклониться, потому что они понимают, о чем идет речь. И это очень и очень редко. И оно не завязано, так и да. Я считал, правда, что в рамках, я всегда считал, кстати, что в рамках западного мира я имею в виду за пределами востока, то есть, отделяем весь западный мир от Индии, скажем, и Китая, да? ну, с другими там какими-то регионами. Вот. Это все как бы Запад, а там, вот там Восток. И вот мне казалось всегда, что э, просто непонимание... Ну, слава богу, я стал посещать вот эти вот восточные страны. И стал понимать, что, оказывается, есть еще и другая сторона медали. Вот. Поэтому те люди, которые приходят сюда, они, как минимум, этого понимают. И это очень здорово. Э, у меня к вам все-таки вопрос... Э, может быть, вы продолжите, я прошу прощения, что перебил. Но у меня вопрос такой. Вот таких аппаратов, скажем, довольно много. Но какой-то вот у вас особенный такой аппарат, я такого не встречал, да у меня в офисе находится серьезный аппарат, и очень недешевый, кстати, который меряет эту ауру. Но он меряет, так сказать, вы сказали, такой терминологию, вы пошли не снизу, а пошли сверху когда запросили разрешение на съемку, поскольку вам не давали даже разрешение на съемку моей ауры. То есть вы запросили да. это разрешение, да? Да. да. Я дал, то такие разрешения да. Да, вы делали. А, так вот, в чем отличие, и опять же, ваш прибор работает по 42 точкам, что это за 42 точки, что это за подключение сверху, в отличие от снизу. Ну, я как бы понимаю, но тем не менее объясните, чтобы это было понятно, ну, не только мне, а всем. 42 биологически активные точки. Какие? Okay. Биологически активные точки. 42. 42 биологически активные точки. Они э, напрямую связаны с чакрами. Разработал их э, болгарский ученый Влахов. И э, это была разработка э, вообще методики в тот период, когда была война холодная между Западом и западными странами и нашим Советским блоком, и в Болгарии было предпринято в службе госбезопасности решение выделить большие средства на то, чтобы создать такую методику, которая могла бы обнаружить у человека мельчайшие крошечные, любые изменения в случае воздействия на, на него. Речь шла о воздействиях любого характера, и физического, и э, в тонких мирах по семи уровням. То есть воздействие на человека и на эфирном, и на астральном, и на каком угодно, на самых высоких уровнях. Воздействие могло быть показано этой методикой. И вот эта методика была засекречена очень долго, долгое время. И потом, когда рухнула, ну, условно можно сказать, прекратилась война холодная. Но мы же все понимаем, что она никуда не прекратилась. Но была такая щель мировая, в мире, когда... Казалось, что уже нет такой войны холодной. И тогда вот эта, эта методика, она вышла из статуса секретного. Стала доступна. Но я внесла некоторые изменения, о которых я не хочу сейчас говорить, по многим причинам. И в момент, когда я снимаю эти показания... Я подключаюсь вертикально к иерархии света. У меня есть предмет, который, мне, который он откуда. И я через этот предмет подключаюсь. Я не хочу детали рассказывать по многим причинам. Нет, нет, нет, не надо. У меня вопрос был как раз совсем другой, что, э, э, так сказать, в целом отличает, конечно, в общем. Детали нет смысла. А, нет смысла, да. да. нет, не надо рассказывать. Тем более, что, собственно говоря, уже э, смысл понятен, э, можно, наверное, много чего говорить. Ну, я могу сказать вот, что по поводу этого. Ну, я рад соответствовать. Когда я сказал, что не испытываю чувства неизмеримой гордости своей персоны, я сто процентов это и имел в виду. Я не лукавлю, уже очень давно. Вот. Э, с момента посещения тех экзотических, можно говорить, стран. То, что это налагает ответственность и серьезную, я это понимаю. Вот. Я также не испытываю чувство тяжести, кстати. Почему очень много, и я, я думал, может, я какой-то такой, оказывается, просто поддержка свыше, тогда становится все понятно. Я абсолютно точно знаю, сколько в физическом теле мне можно существовать. Почему? Нет смысла говорить, почему и откуда. Это просто знаю все. Поэтому достаточно много еще. Имена функциональной деятельности. Понятно, что на каком-то этапе мы все будем, так сказать, эту деятельность как-то прекращать. И несмотря на такой не, не юный возраст, я функционирую во всех смыслах очень даже неплохо. Но это лишний раз говорит о том, что дано много, и я буду это пользоваться. Мне хотелось бы обратиться. Благодарю вас, Елена. Еще раз напомню, дорогие друзья, мы сейчас беседуем, заканчиваем нашу беседу с доктором наук PhD, ученым психологом эзотериком еленой смирновой а я хотел обратиться дорогие друзья вам которые будут смотреть эту передачу в записи что я благодарен вам действительно от всей души о том что вы находитесь на пути как я это говорю познания и эволюции я не буду как я уже написал в комментариях повторюсь подниматься на уровень, на котором находятся очень многие, желающие находиться на этом уровне. Я функционирую на фундаменте, но я знаю свою цель как существо духовное. Я это точно знаю. И к этому я и говорю, к этому и идет речь. Я буду благодарен тем, кто захотят подсоединиться не в качестве вольных слушателей, а в качестве людей, которые практически хотят, чего-то добиться и что-то изменить. Сегодня время такое, сегодня время сати-юги, как человек, который в теме, серьезно говорю, и очень неплохо, неплохо в теме, просто не надо это демонстрировать, я не люблю это демонстрировать. Вот. Я могу сказать о том, что очень серьезные изменения грядут, они идут, и мы все находимся в этих вибрациях. Желательно быть на той стороне водораздела, условно, да, на котором мы находимся и будем находиться пять тысяч лет. И с половиной. По концепции, повторяю, ведите. Это много. Это не одна жизнь. Это много жизней. Вот. Но тот путь, который мы изберем сегодня будет определять последующие годы. Столетия. 100 Тысячелетия. Это очень важный момент. Я благодарен всем специалистам, которые находятся, и какой-то способности, возможно, моей, их, э, скажем, может быть, даже и привлекать. Но они нужны, и они рано или поздно уже уйдут. Мы же это тоже понимаем. Почему приходят они, ну, я же силы, это же борьба темных и светлых сил, она всегда была, она всегда будет. Ну, главное, что не ввязываться в этих конфронтационные какие-то вот стычки глупые совершенно, они забирают энергию. Вот, но изначально, почему это происходит, с моей точки зрения, они и есть наши, так сказать, зеркала по определению наших учеников, и они тоже нужны. А есть такое понятие, птица Феникс. А каждый раз, возрождаясь из пепла, она становится все более сильнее, поэтому это укрепляет. Это не убирает, это не принижает, это, наоборот, укрепляет. Поэтому надо знать и ставить, желательно, скафандр. Вот. А уж как кто захочет сделать его мягким или жестким, но это уже дело наше. С помощью наших специалистов, в данном случае, доктора Елены Смирновой, мы можем построить такой скафандр, и у нас уже идет курс, к сожалению, там лимитировано количество людей, поскольку с каждым работа идет индивидуально. Вот сейчас мы заканчиваем нашу программу, и со мной будет такая же индивидуальная работа по измерению ауры, которая была сделана, ну, каких-то там неделю-десять дней тому назад. Потому что я знаю, что меняется, я выполняю задание Лены, которое мне было дано вчера. Сегодня мы будем проверять, что изменилось всего лишь за несколько часов. Поскольку для меня это было уже достаточно позднее время. А уже в раннее время я нахожусь здесь в офисе. Потому что там, по той территории, Новой Зеландии, уже достаточно поздно. Вот. Елена, благодарю вас да. за совершенно да, полезную информацию. Вот. Ну, будем с вашей помощью соответствовать этой информации. Еще раз. Всего доброго.